Приветствую тебя, дорогой зритель. А также приветствую своих подписчиков, любителей классного видео на тему отношений. В основном у меня мужская аудитория, поэтому обращаюсь к вам как мужчинам. А, ну что ж, сегодня я решила по просьбам желающим узнать, встретят ли они любимую женщину в этом ближайшем будущем, да, Взять такую тему, Встречу ли я ее. Ее подразумевается ту желанную, ту единственную, ту неповторимую, ту, ради которой, собственно, хочется жить, работать и многое еще. Большое спасибо вам за обратную связь за то, что вы наконец-то стали более активными. Для всех желающих помочь развитию канала информация под этим видео. Пожалуйста, развивайте, помогайте и тем больше видео вы будете видеть на этом канале. Ну что ж, сейчас в раскладе войдут долгожданные карты Ленорман, карты Кипер и, возможно, карты Таро Элен Дуглас. Расклад будет авторский. А, так как вы сейчас смотрите с позиции а, «Встречу ли я ее?», а для многих это будут пока ну, ну неопределенно. Вы не знаете эту женщину. Да? Но, кстати, здесь могут а, смотреть а, зрители, которые Подписчики, которые уже смотрят меня в плане а, на, уже на имеющие у вас отношения, а, и, допустим, тема встречу ли я ее а, трансформировать на тему, как, как быстро мы увидимся, да как скоро мы увидимся, то есть уже имеющуюся у вас а, связь, да, вот эту любовную эйфорию, которую вы бы хотели все-таки воплотить, а, ну, в своей жизни, да, возможно, у вас есть кто-то на примете, а, но так как мы сейчас а, два варианта, да, берем и новые отношения, и отношения, которые, возможно, стояли на паузе, либо в разлуке, то здесь все эти два варианта будут проигрываться. Ну что ж, прекрасно, вы расслабляетесь, я для вас начинаю раскладывать карты, а, те ребята, те мужчины, которые пока не имеют отношений, могут представлять себе фантазийно да, ту девушку, вплоть до цвета ее глаз, ее губ, какие у нее волосы, какая у нее грудь, какая у нее попа. Это все очень важно. Если вы все это представляете, то... Это может именно так и материализоваться потом в будущем для вас. Да? Главное не робить, а, ну, как бы, понимать, что каждый из вас достоин своего выбора. Точно так же, как каждый мужчина достоин прекраснейшей женщины. Точно так же, если меня смотрят девушки и женщины, вы можете перекладывать этот расклад как бы, наоборот. И смотреть на встречу ли я мужчину, либо тот мужчина, который с вами сейчас по какой-то причине вместе на паузе, либо у вас нет пока отношений, да, видеть, представлять его. Ну что ж, представляем. Можете закрыть глаза, представить какую-то красивую сцену любовную с этим человеком. Это очень помогает для того, чтобы карты переняли, да. вот они начинают уже легко тасоваться, потому что я чувствую, как вы входите в это состояние. Самое главное в предсказаниях – это войти в состояние расслабленности. Отключить голову, отключайте свои мысли, свои какие-то ненужные... Каждодневные, рутинные какие-то <смех> завязки с людьми. Все, что у вас там происходило в течение дня. Здесь это все только мешает вам. Ну что ж, выкладываю расклад. Буду концентрироваться. Вы пока просто уходите в это состояние. Чувствую, что ваше нетерпение. Прямо ощущаю сейчас. Значит, эта тема для вас очень важна. Итак, встретите ли вы в скором времени ту единственную, неповторимую, любимую, которой вы всегда мечтаете? На обороте у меня карта женщины. Точно могу сказать, что очень много здесь сейчас смотрят мужчин, у которых эта женщина уже есть на примете. Что это значит? Они уже знакомы с этой женщиной. Они ее знают. И женщина вас знает. Но у вас пока нет отношений. Возможно, у вас есть какие-то другие отношения. Но именно с этой женщиной, вот именно любовных отношений пока нет. Но вы ее знаете. Очень много пар здесь смотрит с этой позиции. Ну что ж, прекрасно. Теперь я выложу кипер. Тоже сосредоточусь. Потому что это очень важно увидеть. В каких ситуациях это может проиграться. Да? Кипер это у нас немецкие карты, которые очень старинные, здесь разложены многие ситуации, которые в бытовом плане могут присутствовать в вашей жизни, которые дают нам какие-то подсказочки определенного характера. Так, вкладываем. Так, наобороте у нас, повторяйте family room. Что такое family room в Кипер? Ну, вообще-то это ваша приватная комната, то бишь спальня. Что это значит? Ну, выпала женщина из спальня. Ну, значит, вы встретите эту женщину. Более того, она у вас уже на пороге, вы ее знаете. Сейчас мы раскроем. Мы Раскроем все эти колоды, все эти карты. Вот сначала раскроем центральный ряд, он у нас важный. Первая карта, которую я беру, это карта чувств. Вы не просто встретите, у вас будет бурная влюбленность, бурная, понимаете? Причем это ваша карта с вашей стороны, это со стороны женщины. Со стороны женщины выпала карта близости, плетки. А вам, скорее всего, к вам в жизнь, в вашу судьбу, по какой-то удивительной, я считаю, удивительнейшей м -м -м счастливой случайности, может, не случайности, это не важно, идет страстная натура, страстная женщина, которая не просто знает толк в каких-то да, играх, она... Она очень темпераментна. Вместе с этой картой, могу сказать, это не просто близость, это, ну, очень тонкий план здесь. Знаете, здесь чувства, которые, которые редко встречаются. Здесь такая сексуальность ярко выраженная, плюс глубокая чувственность. Все сенастре вот этой карты, да, женщины, я могу сказать, что уникальная личность у вас будет в судьбе. Так как вы эту женщину знаете, то, скорее всего, вам придется ее ну, удерживать даже, потому что она непростая. У нее, знаете, вот вибрации от, от этих карт идут. Она очень опытна в любви, она очень достойная женщина. Как вам сказать? Она не потерпит какого-то обмана, не потерпит, знаете, пренебрежения в каких-то моментах. Но она очень сладостна. Я могу только поздравить мужчину, который сейчас смотрит расклад. Итак, карту Кипер открываем центральную. Да, вы будете покорены этими чувствами именно вы. Потому что здесь карта как бы темницы выходит. Но, во-первых, вы изголодались, у вас давно не было отношений. Это я сейчас с позиции мужчины говорю. Так как я делаю этот расклад для мужчины, я могу сказать, что у вас, даже если у вас сейчас есть какие-то отношения, вам они не нравятся. Но, скорее всего, по этой карте в большинства мужчин, которые смотрят, отношений нет. Они отсутствуют, поэтому вы себя находите в таком, знаете, э, в этой карте, она говорит о том, что вам очень ментально тяжело. Вы замучились чувствовать, может быть, многие чувствуют себя неудачниками в жизни, именно из-за того, что нет любви. Есть сексуальная у вас какая-то жизнь, да, она присутствует у многих, но нет вот этого ощущения, что вы счастливы, да? Ну, это, грубо говоря, какие-то... Ну, знаете, как, как сказать? Ну, не хочется упрощать, да, вот не хочется говорить, да, вот там есть, прихожу в пятницу на встречу к одной, вот, ну вот, вот такого момента что-то у вас есть, а вот по-настоящему глубинной связи, которая бы вас напитывала, которая бы из вас сделала настоящего мужчину, который готов да, идти дальше, сражаться с этим миром, а, который готов не знаю, сворачивать горы, то есть вот этого вот, может быть, даже никогда и не переживали такого ощущения. Вы находитесь в темнице своих же, своих же каких-то тяжел, тяжелейших, опустошенных каких-то мыслей. Возможно, вы долгое время, в принципе, не встречались с женщинами. Есть и такие мужчины сейчас меня смотрят. Ну что ж, опять-таки, пози, позиционно я все объяснила, идет вам в будущем не пропустите не там не не протормозите не протупите идет к вам уникальная женщина которая ну которую нужно завоевывать даже она не проста что ж давайте смотреть открывать карты дальше первая карта которую открыла была полуобнаженная вот такая вечерняя женщина страстная смотрите в красном одеянии Слиянием следующей карты, карта, смотрите, облака. Это женщина непростая, она таинственная, она обладает загадкой, она удивительно женственна, она никому себя не показывает. То есть ее сложно где-то, ну знаете, заметить в каких-то легкомысленных отношениях, что ли, не знаю, как сказать. Она настолько самодостаточна, что если она кого-то и полюбит, то, возможно, даже раз в жизни. Вот такая женщина вам идет. Я могу сказать, уникальная, уникальный расклад. Первая карта сразу, сразу женщину мне показала. Плюс карта облаков. В этом данном раскладе это говорит о том, что вы ею будете грезить даже. Вам она очень будет... Она вам очень понравится. После центральной карты чувств идет кольцо. Скорее всего, многие из вас создадут семейный союз с этой женщиной. Это карта будущего, сейчас я открываю. Либо захотят создать, либо создадут, либо у вас будут какие-то другие связки. Но ну, Не обязательно это будет брак. Возможно, вы будете завязаны в каком-то общем деле. Ну, я не могу сказать что это обязательно официальный брак карта кольцо но в данном случае если мы говорим о встрече да это однозначно будет серьезные отношения отношения надолго надолго следующая карта медведь говорит о страсти это ваша страстная натура здесь отобразилась вы будете грезить этими отношениями. Они для вас принесут много удовольствия. Причем удовольствие мужского. Возможно, вы испробуете что-то новое, невиданное для вас ранее. Опять-таки, если здесь смотрят молодые мужчины, ну, юные совсем, то, возможно, для них это первое отношение, вообще первые отношение женщины в жизни, и они навсегда их запомнят. Это не значит, что это навечно, да, но эти отношения принесут для вас огромную огромную раскроет вас потенциал ваш как любовника. Здесь, в этой карте, медведь, да, 15-я карта, Ленорман, Белый медведь, она проигрывается, эта энергетика. Смотрим второй ряд. Под женщиной у нас карта. Крест – это судьба, судьбоносная женщина в вашей жизни идет к вам. Причем она выпала первая, эта карта выпала на обороте колоды, да? Вот смотрите, два раза она выпала, Это мне точно говорит о том, что это судьбоносное отношение для вас. Возможно, предназначенные еще до рождения вас уже эта женщина, она как бы, знаете, как вроде как Акаши, она уже существовала. То есть ваша встреча, она, как бы вам сказать, ну ничего случайного в этой жизни нет. Возможно, вы сейчас перешли в какой-то период, где вы способны такие отношения, в принципе, не то что оценить, а, как вам сказать, пройти в эти отношения. Потому что иногда мы хотим определенную женщину, но мы не можем быть с ней вместе. Почему? И обстоятельства, допустим, против, или что-то происходит такое внезапное. Да потому что не готово пространство вам ее дало, эту женщину, а вы не готовы были. Или наоборот, женщина была не готова. И происходит вот этот разрыв, у кого-то, либо пауза, либо в принципе люди не могут найти общий язык, конфликтуют, и они не сближаются. Но когда они проходит трансформацию, каждый свою, да, в определенный момент они могут соединиться. То есть здесь могут быть, опять-таки, пары, которые когда-то встретились, но не соединились по вот этим вот именно причинам. Следующая карта возле карты Крест: Это, эта связь принесет вам успех. Успех в обществе. Видите, карта Сатли, Норман, гармония, гармоничные, гармоничные сексуальные отношения. Рядом карта плетки. То есть судьбоносные, гармоничные отношения, которые принесут вам успех и почитание в том обществе, в той сфере, где вы либо работаете, либо живете, либо в том городе, в той стране, у каждого свое. да. То есть вы создадите что-то такое вместе, в да? союз, там не знаю у кого что, у кого гражданский, у кого настоящий, там сдокументированный, но вы что-то такое создадите, что вам по судьбе и что принесет вам а, только хорошее, только позитивные да, какие-то изменения в вашей жизни, никаких карт потерь, угроз или а, какого-то, а, скажем так, разрыва в, в дальнейшем здесь нет. Что мы видим в будущем смотрите карта собаки и карта удачи клевер это потрясающий по своей энергетике карты или Норман. первая карта собака говорит о том что вы будете сначала дружить ну что такое дружить в принципе дружбы не бывает между мужчиной и женщиной мне кажется это скорее вы будете ваши сердца будут дружить ну как вам объяснить вы будете как родственные души вы не захотите расставаться вот вы встретитесь сойдетесь и вы поймете что без друг без друга ну уже просто тяжело находиться а карта клевер говорит о том что принесет это все удачу огромную жизнь опять-таки сочетание с карты сад успех удача вам будет легко в этих отношениях и ей и вам у вас будет постоянно ощущение эйфории друг от друга. Вы будете с собой играться, как в близости играться, привносить что-то новое, свежее каждый раз. Так вы будете легко проводить вот этот материальный бытовой уровень своей жизни друг с другом. У вас не будет напряжений, ну как вам сказать, вы как будто бы, знаете, из одного теста созданы, здесь нет карт там, работы, я не знаю, карта потерь, каких-то заморачиваний по поводу родственников, вот этого всего нет. Вы, выпадаете только вы, выпадает карта сексуальной близости, выпадает карта чувств. Легкости, кольцо, медведь, ну, собственно, сексуальный карты, карты гармонии. То есть у вас чистое поле для воплощения ваших идей. Значит, это говорит о том, вы готовы встретить этого человека. На данный момент времени вы прошли какой-то а, серьезный путь в, с другими партнершами, определились, какие отношения вам нужны, и именно эти отношения а, по карте, да, Женщина, вот, вот именно интимная такая женщина, да, полуобнаженная По карте судьбы, судьбой вам будет дана Причем в скором времени Потому что карта клевер, она еще означает, что это будет очень скоро Давайте подраскроем крайний наш ряд, карт кипер И я могу вас тоже обрадовать У меня здесь карта, смотрите это награда. Это будет для вас э, какой-то наградой за какой-то сложный период по судьбе. У вас до этого был очень сложный период. А если говорить о 17 всех этих карт, я могу сказать, вы прошли неудачу в любовных отношениях до этой встречи. Что-то у вас сердечко раньше побаливало. И почему вам дается в награду? Да потому что, посмотрите, вот посмотрите, по карте «Корабель», да, вы выдержали это испытание, вы прошли эту дистанцию, да, она была достаточно длинной, дистанцию такого одиночества ментального. Да, Опять-таки, если вы даже в отношениях сейчас, либо были в отношениях токсичных, что значит токсичных? Ну, у вас не устраивало там многое, вы терпели, вы были в подавленном состоянии то сейчас либо вы завершите эти отношения, либо вы уже вышли из этих отношений, и вам в награду за ваше терпение, стойкость будут обязательно даны новые отношения. Но ну, не простые, а именно с той женщиной, которую вы бы желали видеть а, спутницей жизни рядом с собой. И последние две карты, смотрите, карты мыслей и ожидания. Удивительно разговорящий расклад именно на кипер. Ожидайте исполнения. Видите тут такой художник с холстом нарисовал портрет. Он уже изъявил судьбе какую именно женщину он видит перед собой, мечтает уже о ней. Он рисует каждый вечер во сне либо даже явно рисует ее портрет, да, либо смотрит на фотографию этой женщины, допустим, в социалках, и он думает о ней, ожидает, ожидает встречи. Представляете, насколько кипер может рассказать, Итак, в награду за ваше терпение. Терпение в чем? Вот в этом нахождении в этой тюрьме, в ментально-сердечной тюрьме, да, по тоске, по какому-то чувству настоящему, вам будут даны, что вам будет надо. Вам будут даны награду. В награду отношения сексуально-чувственные. Смотрите. Да? Карта кольцо с очень красивой, таинственной женщиной. Посмотрите. И вот карта судьбы падает. Судьбоносные отношения. Здесь выпала, еще раз повторюсь, центральная карта чувств. Да? и наоборот у нас карта женщины и первая карта женщины то есть она не просто есть уже эта женщина она вас даже знает то есть возможно она далека от вас, потому что вы собственно просто люди но она находится в вашем поле зрения если же меня смотрят совсем молодые ребята да, которые пока даже не пробовали отношений, то скорее всего вы мечтаете вот по этой карте, вы мечтаете, рисуете портрет, еще раз повторюсь, составляете этот портрет как бы до да, образов, какие женщины вам бы хотелось э, испытать с ними, да, вот эти ощущения интимные. Э, не робейте пожалуйста. Я вижу, что, ну, по карте, да, опять-таки вот этого тюремного заключения. Я вижу, что вам тяжело начать, вам тяжело подойти кому-то, вам тяжело поговорить, вам тяжело начать беседу. Вот эта карта, видите, вы себя грызете. Тяжело вам начать говорить о любви, тяжело вам просто подойти, познакомиться, да. Вы должны понять такой момент то женщина по ее природе, она э, такой, знаете, хоть и умный, грубо говоря, зверек, <грубо>, да, так вот сказать, но она, она никогда вам не покажет э, первое, да, даже вы ей будете очень нравиться, но она вам никогда не покажет этого, да, если она не увидит этого от вас, желания, огромного желания подойти, э, ну, то, что я говорила, да, э, проявить свою вот эту вот мужественность, да, в каком-то поступке, э, в каком-то действии, это я сейчас обращаюсь к неопытным мужчинам, которые, возможно, хотели бы получить совет. Как, собственно, вот когда женщина очень нравится, я уверена, что есть такой момент робости, да? Вы поймите, эта робость, которой вы стесняетесь, она на самом деле прекрасна. Просто в школе, там, не знаю, в детском саду, какие-то неправильные установки были раньше, особенно в советское время, что типа мальчик должен быть сильным и должен там всех побить. Но это, не, это совершенно не имеет отношения к жизни. Да, драться он должен уметь, это понятно, отстоять свою семью, будущую там женщину свою, если, не дай бог, кто-то ее обидит. Это понятно. Но если говорить о повседневной жизни, он такой же человек, как и женщина. Да, женщин воспитывают по-другому. Но тем ценнее качество нежности, какой-то, знаете искреннего отношения, какого-то взгляда, какого-то, не знаю, вот этой вот, знаете, когда человек не просто нагло себя ведет, показывает, скрывает свои чувства через скрабрость агрессию и наглость. Нет, вот это вообще на женщин, это действует отталкивающе. Это я сейчас обращаюсь к молодым совсем мальчишкам. Поэтому, видя, как, допустим, даже, <смех> я иногда просто диву даюсь, насколько мальчишки бывают, ну, странно себя видят, вижу, что вообще не хотят это показывать, да, но показывают, а потом обижаются, что их девочка посылает, там, далеко и подальше, ну потому что, а что она должна делать? Она видит одно поведение, она по поводу этого поведения строит, естественно, вывод. Но она же не знает, что на самом деле вы хотели бы сказать. Вот если вы наберете смелости и скажете, как есть, ну тогда посмотрите ее реакцию. И напишите мне, что уже, собственно, там произошло. По поводу девчонок, которые смотрят меня, тоже вот таких неопытных, совсем маленьких девочек. Ну, маленьких в эзотерическом смысле неопытных. Вы поймите, тоже мужчина, он обладает таким ощущением, знаете, вот что его от отвергнут, оттолкнут. И он, ну, возможно, даже просто спросит у вас, который час, а, ну, глупо, да? Вы ему там брякнули что-то, и он ушел. И все. И знакомство не состоялось. А только потому, что он зарабел. А вы, допустим, ему очень понравились, и он вам понравился. Понимаете, мы, мы вот вообще в повседневной жизни мы проходим каждый день миллионы ситуаций и даже не обращаем внимания, кто рядом с нами. Если бы мы как-то внимательнее относились друг к другу, то счастливых бы пар было бы больше. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что именно я хочу сказать. Старайтесь в каждом человеке разглядеть истинное отношение к вам. Сколько бы лет вам не было, сколько бы вы ни прожили счастливых, либо не очень счастливых э, дней в отношениях, каждое отношение, вот запомните, каждое новое отношение, так как речь идет о новых встречах, Сейчас, да, каждое новое отношение Это новый человек, новый Совершенно уровень Новый абсолютно опыт Вы, если там прошли Негативное что-то в прошлых Отношениях, это не значит, что Следующий мужчина такой же козел Или там, та девушка будет Такая же, как вот та вот у меня Была, и я не буду Перед ней, там, вот такой Вот, понимаете Все люди разные ну абсолютно, но ну, нет, двух одинаковых. Их просто не существует. А вот здесь я вижу, что я вижу, что у вас удивительная встреча с какой-то чувственной энергетикой. Причем родственные души будут общаться, видите, по карте собака. И много страсти здесь. Страсти такой, знаете, Мишка, карта плетки. Вот эти ожидания, мужские мысли, какие-то фантазии. Ну, я могу сказать, женщина придет интересная. И я могу сказать, что это будет очень классный опыт. Невероятный опыт вашей устоявшейся жизни, которая вам уже начинает надоедать. На этой позитивнейшей ноте я хочу вам сказать, что во всех отношениях наших, которые мы выстраиваем, важны оба человека. И если к вам приходит такая таинственность, женственность и очарование, значит вы тоже удивительный мужчина, который достоин такой женщины, и значит вы ей понравитесь или, скорее всего, вы ей уже нравитесь. Ну что ж, дорогие мужчины, я уверена, что каждый из вас сейчас, который смотрел это видео, уже замечтался. Не буду мешать вам мечтать дальше, всем желаю приятного времяпровождения, послевкусия реализации этого расклада. Жду ваших позитивных вибраций, позитивных откликов, подписок, естественно, лайков. Лайков что-то я маловато вижу в последнее время. Вас смотрит очень много, и хотелось бы, чтобы было больше лайков. Я бы еще, знаете, что сказала? От того, что вы о себе думаете, вот вы сами Зависит, что о вас думает вот это вот очаровательное существо. Ну что ж, приятного вечера. С вами была ваша Элена. Всего доброго.